Наступила весна, птицы прилетели, и, дорогие мои, вот даже Аистиха сидит, там в гнезде ждет своего парня, а парень полетел, наверное, лягушечек тут рядом поискать. Итак, дорогие мои, сегодня вам будет гадание, прогноз на четыре цифры. Итак, дорогие мои, загадайте цифру от 1 до четырех. подсказка номер два В ближайшее время дает концентрацию радостных событий. все что связано с бизнесом, обращая внимание на течение людей вокруг на сборище сбор людей вокруг это очень важно также будет формироваться и в принципе почти как будет ощущение как в руке приход к какой-то цели а какие-то опасности или боязнь каких-то опасностей закончится ровно через неделю и не бойся показывать и оглашать свои желания особенно по средам и постарайся чтобы были и волки сыты и овцы целы Подсказка номер один. Обрати внимание на тот момент, что в ближайшие десять дней какая-то женщина сможет помочь тебе разрулить какие-то свои дела и все что связано с детьми с детской с темой с детской вот и может что-то увеличится улучшаться также если есть проблемы в этой детской теме через полтора-два месяца надо обязательно сходить на кладбище и попросить своих умерших предков о чем-то важном и на месяц Растворись в толпе, чтобы лучше понять свои приоритеты и самобытные таланты. Четверг тебе поможет. Бойное цветение вокруг дает нам надежду на будущее, на то, что наши планы произойдут. Многое сбудется и этот год все равно нас чем-то порадует хорошим. Итак, прогноз гадания номер четыре. Очень много событий будет связано с э, поездками, с продвижениями, оговоркой каких-то поездок. И много событий через две недели начнется в вашем доме, там, где вы живете. Или, возможно, кто-то будет менять место жительства. То есть вот в этом теме, в, этой, в этом отсеке лег камень перестройки изменений многие будут пере переезжать и вообще возможно какая-то женщина через три недели вам даст важный совет или поможет даже с деньгами то есть обращайтесь обращайте внимание на предложение со стороны родственниц подруг одноклассниц и жизнь без ошибок не бывает хватит себя терзать радуйся тому что есть и не покупай сильно использованную вещь. Прогноз подсказка номер три. Ох. Придется с партнерами подписать какую-то бумагу. Все, что касается дома и недвижимости, окутано какой-то мистикой на ближайший месяц. Все, что касается детей, отношения с детьми и проектов в плане больших талантов тут подсказка такая не надо спешить а партнерские ситуации будут стабилизироваться и ты многое сможешь главное захотеть цифра 6 тебя подтолкнет а рыбы будут стимулировать Расслабляйтесь, дорогие мои, вид воды, вид волны, он нас расслабляет, происходит релакс, что-то старые обиды надо сбросить, и птица пролетит, и проблему унесет с собой, а мы будем очищаться и идти дальше. Дорогие подписчики и гости моего канала, я благодарна вам за то, что вы посещаете мой канал, спасибо за лайки, спасибо, что меня не забываете, буду очень вам признательна, если вы будете рекомендовать мой канал. Также под этим видео можете писать свои личные вопросы, на которые я буду отвечать на ближайшем стриме. Удачи вам!